Был, раз уж ты закончил кино, был совершенно прекрасный фильм «Карты, деньги, два стола». Ну, все же видели, Самая-самая да, да? да, да, да. самая последняя фраза, когда громила бросает им ребятам эту сумку с, с ружьями. А, и, ну, там, в русском переводе там, там, было круто, да, а в, в, в оригинале звучит это was emotional. Это было да, эмоционально. эмоционально. Да, да. Спасибо. Круто. Первый эфир состоялся. Мы с Александром, мне кажется, нашли как бы вот такие интересные моменты для того, чтобы поговорить. А мы говорили все-таки о людях. В первую очередь мы говорили о людях. А и чем еще управляет менеджеры? Это Только да, людьми. о людьми. И очень важная ситуация не то, что даже мы говорили о людях. Мы говорили о том, что если серьезно послушать себя, увидеть, задать себе эти правильные вопросы, то каждый может быть счастливым. А это потом важно. все дело, дело, дело, дело, дело, делать. Да, это было эмоционально. Два года я пытаюсь найти рецепты, которые могли бы люди, взяв к себе, попытаться сделать так, чтобы эффективность управления людьми в их компании повысилась. Я, как коуч и как человек, который,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 человека все, все начинается с ценностей фаундеров вот Абсолютно. отцов Конечно. основателей вот Конечно. какие у них ценности такая будет компания с точки зрения менеджмента всегда очень важно последовательно делать все и скучные вещи и знакомые вещи они фокусируются только на том что новому что интересное самое мерзкое а мотивация приходит в, либо от необходимости ну то есть сдохнешь если не сделаешь либо от мечты которая у тебя есть Самое первичное это мотивация людей к работе. Вот зачем человеку нужно у нас работать. Какие вот это 90% само... процентов частых ответов на этот вопрос? А... Деньги.